Здравствуйте! Прежде чем начать рассказ о зимнем типе, хочу поблагодарить тех, кто смотрит канал F и... Кликайте вбок здесь! Подписывайтесь на наш канал, не нас. Почему же так важно найти свой цветотип? У каждого мужчины есть в его мечтах та особенная девушка с неповторимым шармом и обаянием. Также у мужчины есть свои любимые цвета. Так для весеннего типа мужчины будет привлекательна весеннего типа девушка. Для летнего – летняя девушка, а для зимнего – зимняя девушка. Вот почему так важна внешность. Не дайте пройти мимо вас вашей половинки. Девушка из многочисленных своих поклонников тоже выберет молодого человека своего цветотипа. Так что молодым людям эта программа тоже важна. Так выглядит зимний цветотип. Для зимнего цветотипа характерна очень светлая кожа со слегка голубоватым оттенком, розоватый отблеск как у весеннего цветотипа, полностью отсутствует. Без макияжа девушки зимнего типа выглядят немного бледными, некоторые даже прозрачно бледными. Зимний тип, имеющий кожу оливкового цвета, ошибочно причисляют себя к осеннему типу. Цвет кожи зимнего типа, как правило, светлый, однако он не похож на классический цвет, то кости. новой кости. Иногда путают девушек зимнего и летнего типа, так как их кожа имеет одинаковый легкий голубоватый блеск. Девушка с зимней палитрой и летом никогда не потемнеет от загара. Она скорее отреагирует на солнечные лучи ожогами. Некоторые все же приобретают нежный загар, однако сохраняют светлый цвет кожи. Волосы женщины зимнего типа почти всегда очень темные и в некоторых случаях цвета вороного крыла или очень темно-русого цвета. Именно контраст между светлой кожей и темными волосами делает их такими привлекательными. Идеальный образ женщины зимнего типа. Снегурочка, кожа белая как снег, волосы черные как уголь и губы алые как кровь. Даже если в детстве у вас были очень светлые волосы, с возрастом они должны были очень сильно потенцировать. Блондинки среди девушек зимнего типа встречаются очень редко. Пожилых представительниц зимней палитры типично седые волосы меланжевого или серебристого оттенка. Зимний цветотип сидит, как правило, рано, однако седина им очень идет. У женщин других цветотипов не бывает таких эффектных седых волос. Как и у женщин летнего типа, волосы зимнего типа имеют легкий пепельный оттенок. Но в отличие от женщин летнего цвета типа, которым не нравятся их волосы и они постоянно экспериментируют. Большинство зимних девушек их волосы нравятся. Это не удивительно, потому что они имеют природный, очень красивый, темный, с синеватым отливом цвет волос. Мушинного который так раздражает летних тип женщин, нет и в помине. Если у вас волосы с рыжеватым блеском, то вы скорее относитесь к осеннему цветотипу. Красноватые искорки в волосах девушек зимнего типа бывают очень редко. Как и у девушек летнего типа, это определяется естественной пигментацией. Самой впечатляющей особенностью лица зимнего типа являются глаза. Они светящиеся и яркие, что подчеркивается контрастом белка, глаз и радужной оболочки. Противоположность летнего типа почти всегда белок молочно-кремового цвета. У девушек зимы он ясно и чисто белого цвета. Радужная оболочка от темно-карьего и зеленого до темно-синего оттенка. Типичен ярко выраженный цвет глаз. Глаза сияют чисто синим, ореховым или прозрачным, как стекло, зеленым цветом. У кореглазых девушек на радужной оболочке наблюдаются иногда маленькие синие или зеленые точки. У синеглазных или зеленоглазых зеленые. И синие лучики и пятнышки. А теперь ответьте, пожалуйста, на вопросы теста и определите зимний вы тип или же нет. Будьте честны сами с собой. Бай.